И сейчас я призываю божественную силу света. И я прошу помочь мне моим духовной реализации. Я вдыхаю потоки благости, любви, мира, чистоты. Бога присутствия все мои клеточки напитываются энергией божественного сознания, всепродникающих, олицетворяющего милость, гармония, благоденствия и красота. Я облаживаюсь, Все мои клеточки напитываются энергией света, благость, любви, молодость В мне включается процесс божественной трансформации. Мои гены активируются и перестраиваются на божественное восприятие. Я трансформируюсь в свет и любовь. Благо божественного сознания входит в меня. Самое Энергоструктура исцеляется, омолаживается и приходит в божественное процветание. Я растворяюсь в энергиях Бога, добра, милости и божественного присутствия. И сейчас я призываю Божественную Силу Света и я прошу помочь мне в моей Духовной Реализации. Я вдыхаю потоки благости, любви, мира, чистоты, и Бога присутствия все клеточки напитываются энергией божественного сознания, всепроникающего, олицетворяющего милость, гармонию, благоденствия и красота. Я облаживаюсь в семейной клеточке, напитываются энергией света, благости, любви, молодости. В включаются процессы божественной трансформации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 радость я наполняюсь божественным миром я сливаюсь с божественным присутствием мы едины всегда Это так явлено здесь и сейчас.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 Бога присутствия. Все мои клеточки напитываются энергией Божественного сознания, все проникающего, милость, гармонию, богатство. Я облаживаюсь. Семейные клеточки напитываются энергией света, благость, любви, молодость. В них включается процесс божественной трансформации активируются и перестраивать на божественное восприятие. Я трансформируюсь в свет и любовь. Благо божественного сознания входит в меня. Симые энергоструктуры исцеляется, омолаживается и приходит в божественное процветание. Я растворяюсь в энергиях Бога, добра, милости и божественного присутствия. Отдыхаем. Мир, свет и бесконечное божественное присутствие пребывают в моих мирах. Свет, гармония и благодать постоянно сопровождают меня. Моей мирской жизни Бесконечные потоки Излучения света Добра и мира Наполняют меня Радостью Благостью Любовью И я несу Этот божественный свет В наши миры Amen. Mm -hmm.